Источник уточнил сроки передачи в состав флота третьего фрегата проекта 22350 «Адмирал» Головко. Флот окончательно определился со сроками ввода в строй первого штатного надводного носителя гиперзвуковых ракет «Циркон» новейшего фрегата проекта 22350 «Адмирал» Головко. Корабль войдет в состав Северного флота. Третий корабль в серии фрегатов проекта 22350 и второй серийный после головного адмирала Горшкова и первого серийного адмирала Касатонова, адмирал Головко войдет в состав флота в этом году. Как сообщают известия со ссылкой на источник в военном ведомстве, план по достройке фрегата и испытаниям утвержден. Как уточняется, экипаж фрегата завершает обучение и готовится к сдаче зачетов, на фрегате идут достроечные работы. Испытания планируются на осени, и должны завершиться до конца года. После поднятия Андреевского флага Адмирал Головко отправится в Североморск, где войдет в состав 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота. По крайней мере так заявляют источники. Для фрегатов в Североморске готовят необходимую для базирования инфраструктуру. Адмирал Головко заложен 1 февраля 2012 года спущен на воду 22 мая 2020 года. В отличие от главного адмирала Горшкова и первого серийного адмирала Касатонова, имеющих украинские газотурбинные установки ГТУ, на Адмирале Головко установлена полностью российская силовая установка. Согласно открытой информации, главная энергетическая установка фрегатов проекта 22350 представляет собой кто общей мощностью 65 тысяч литров и дизель-генераторы общей мощностью 4000 копеек вторнику. Фрегат назван в честь Арсения Григорьевича Головко, 1906-1962, моряка, надводника, командующего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.